Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Задорожная Евгения. Представляю вам цикл видеоинтервью под общим названием Душа проект. И начинаем мы его э, с интервью с душой проекта по франчайзингу Ирины Шуваевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Кто такая Ирина Шуваева? Это предприниматель, бизнес-трекер. Франч Брокер, ментор сообщества про женщин и просто замечательная наша коллега, предприниматель, которая расскажет нам, как здорово можно вести бизнес, используя франшизы в том или ином его виде. Так, Ирина, скажите, пожалуйста. Вот вы знаете, как растить бизнес за счет франчайзинга. О чем сначала должен знать человек, который еще не уверен? Стоит ему двигаться именно в этом направлении, либо выбрать что-то другое? Ну да. да. Нормально, да? Все хорошо слышно? Да. Ну, начнем с того, да, что есть два направления да, по франшизе. Вы покупаете франшизу, становитесь франчайзи. Uh -huh. uh, это один, одно направление. Второе направление – вы имеете свой собственный бизнес и хотите развиваться, его масштабировать, если так вот общепринятому да, обозначение сказать. И тут опять-таки тоже, и у каждого направления свое направление. Когда вы покупаете франшот, вы должны понимать, что, что вы хотите поставить какую-то определенную цель, чего добиться вы хотите, в какой нише. да, Это одно. А в масштабировании – есть же разные способы масштабирования, там, через дистрибьюторство, через представительство, через какие-то просто свои точки, да, в конце концов. И франшиза – это одна из моделей масштабирования, и просто нужно решить, вам какая подходит. То есть просто сначала нужно выбирать, какое направление вам приоритетно, да? вот если у вас свой бизнес. И в этом все равно поможет постановка целей по смарт. Как я тут слышала, фразу такую – надо тебя посмартить. <смех> У нас передо вот такое обрусевшее да, понимание. А, так вот, что значит посмартить? Да? То есть понимать, какая цель а, реалистичная, там, достижимая, ограниченная по срокам и так далее. Да? И вот когда вы себя просмартите да, таким образом, вы поймете, а что вы хотите. А, тем более вот, вот, да, вот в современных условиях Сейчас он, предпринимательство очень важно, да, и без него, ну, просто вот без российского предпринимателя сейчас, мы ну, просто не обойтись государством. Поэтому важно открыть именно э, бизнес, да, или важно, важно масштабировать свою успешную модель, если она у вас есть, и развиваться именно по этой, да, по этой модели. Вот таким образом, наверное. Ответила я на ваш вопрос, Евгения? Я думаю, что да. То есть каждый из предпринимателей должен понять, что конкретно ему необходимо и что он хочет получить. Я правильно уловила ваше? Да, вопрос? Да, да, да. То есть да. Он сначала должен себе ответить на эти важные вопросы и тогда уже дальше двигаться в выбранном направлении. Да, да. да. А вот как вы думаете, Евгения, а какой бизнес вообще можно масштабировать? Интересный вопрос, Ирина. Мне так кажется, что прежде всего этот бизнес должен быть этот бизнес должен быть понятным тому предпринимателю, который им владеет, и который его ведет, и должен иметь какие-то перспективы перехода в онлайн. Прежде всего, это вот цифровые технологии, использование, во-первых, цифровых технологий. И также его можно, знаете, вот как проект. Одна из особенностей любого проекта – это то, что он должен быть обязательно отделимым от своего создателя. То есть да. человек, который что-то разработал, что-то придумал, он должен, вот если это полноценный проект, то он может существовать без того человека, который его придумал да. и создал. То есть здесь, наверное, такая же, вот на мой взгляд, это похожая история. Если он может существовать, если им будет заниматься другой человек, другие люди, может быть, как-то видоизменят его, может быть... С учетом каких-то территориальных условий он будет иметь другие очертания. Вот мне кажется, в этом случае. Ну да. Да. да. На самом деле клонировать человека нельзя. Нет, мы же не овечки доли, да? Ну да. Чисто визуально можно, да. Но на самом деле, если на человеке связана вся система, все процессы то его склонировать ну, никак нельзя да. поэтому тут нужно правильно говорить. человек должен выйти из бизнеса стать над ним да, построить свою систему и тра можно понимать уже как это действует в другом регионе в другом районе в другом городе да. угу. и даже можно склонировать ну, как бы да я сказала государственные да вот эти вот учреждения ну типа мой бизнес угу. это же получается да это же муниципальное как сказать да, предприятие которое помогает в разных городах предпринимателям, ну, обучение бизнесу, да, строительную систему, вот это, оно же помогает. И их же много, то есть они right. все построены по одному признаку, да, по одному принципу. Поэтому даже такие вещи можно склонировать. Uh -huh. скажем. Спасибо, замечательно. Ирина, скажите, пожалуйста, а преимущества и недостатки франчайзинга как инструмента? Расскажите, пожалуйста. Слушайте, вот сейчас я как раз, я, ну, как бы в свое время я думала, что практически для меня нет недостатков, да, к упорщению. Но вот сейчас, увидев, что Макдак, Макдональдс решили прикрыть, я, конечно, пока не понимаю, почему, может быть, из-за логистики, да, то, что там они сырье там получают, но, с другой стороны, они сырье покупают не на один месяц, на 3-4, там, на полгода закупают. Но может быть, какие-то какие условия в договоре прописаны, что... При том, когда если уходит Макдональдс с России, значит, он должен закрывать все свои точки. Возможно, договор написано, и франчези волей-неволей должны тоже это закрывать. Поэтому а это если получается. мы будем наши компании рассматривать? Вот, а если мы рассматриваем российские наши компания, компании, да. да, это вот, это, это лучший вариант на самом деле, поэтому да. я думаю, вместо Макдональдса все равно могут занять наши российские пекарни, пончиковые, там, пирожковые, там, те же самые шаверны. пышечки. Пышечный, да. Правда, пышечный, пока я не видела франшизу, но надо сделать просто ее. Поэтому, на самом деле, недостатков для, для, для франшизи, недостатки только, может быть, в том, что он не умеет работать в команде. Вот если он не умеет работать в команде, так скажем, прислушиваться к старшему брату, да, партнеру, не умеет выстраивать отношения, для него это будет недостатком франшизы, mm -hmm. да? Для всех остальных это будет достоинство, потому что ты понимаешь, что, как, куда, зачем идти. Ну, вот, по сути, так. Ты ну знаешь, да. ты можешь построить свой бизнес вместе с партнером, открыв там 5, 10, 15, 20 точек. Да, это интересно очень. А преимущество И для... Сейчас особенно это, наверное, такая возможность есть действительно открыть российские наши точки Да, конечно. на освобождающихся местах. Свободную нишу надо сразу занимать. Ну, да. Да. А для франчайзера преимущество вообще огромное, я считаю, потому что он э, продает свою систему и благодаря этому он расширяет э, свое сферу влияния на рынке, получается, да? он получает дополнительные, я не сказала, что там огромные доходы, да, потому что все равно идет обратно в сеть, э, реинвестируется, но тем не менее какой-то есть у него доход, да, и то, что он расширяет свои возможности и за счет других, местных, скажем, предпринимателей развивать свою сеть. Это колоссальное преимущество, да? Если хочешь, чтобы вы, Кубкина, партнеры узнали не только в квартале, там, Надобенко, но и в Мариуполе, ну, сори, в, знаю, в Владивостоке, то можно им развиваться именно таким образом. Я Через построение своих партнеров, да. Я вас поняла. Ирина, скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас площадки, на которых можно прийти и выбрать вот себе по вкусу франшизу? Где-то вот единая такая площадка, где это можно сделать? Ну, да, площадок на самом деле много, она не единая, их больше десяти, и все занимаются продажей франшиз. Это называется каталоги франшиз. А, каталоги Допустим, именно, да? Каталоги, да-да-да. Угу. Допустим, все франшизы, которые выходят, выходили и будут выходить, да? И первичные данные по франшизам там все есть. И еще у меня вопрос. А если человек хочет создать, сделать франшизу из той модели, которую он сам вот создал, вот. и тот вот бизнес, который он вырастил, сам хочет сделать вот из него, запустить франшизу. Как ему быть? Вот. А, есть такие? Вот тут, да. Вот тут, ну не, не скажу, что проблема, тут просто идет вопрос его инвестиций. Готов он сам этим заниматься? не понимая, как это делается, не зная об этом ничего, привлекать консультантов, кто может ему помочь, да. там, как вот рядом, да, стоять, или отдать все на аутсорс какой-то компании. Естественно, да. тут разный уровень цен. Поэтому вот э, у меня идея... Да, расскажите, пожалуйста, поподробнее. <связь> да, вот у меня идея именно о образовательном портале по франчайзингу, потому что я понимаю, что не у тех, кто хочет открыть бизнес, не у тех, кто хочет развиваться по франшизе, но не хватает достаточно знаний. Да, они uh -huh. есть. В интернете много чего есть, даже как сделать атомную бомбу. Но вот если говорить по франчайзингу, то у нас все-таки недостаточно информации, она не до всех доходит, да, так скажем. Как сделать франшизу, как купить франшизу. Поэтому мой портал предусматривает помощь в обучении и тех, и других, и выстраивание, uh -huh. так скажем, отношений с франшизой, которую вы покупаете, как бизнес, да, и выстраивание создание этой франшизы как распространение дальше, да, вот своей сети. То есть это целый такой огромный, вот, в моем понимании, портал должен быть, да, где будет каждый есть mm -hmm. свое... Здесь будет две стороны. Тот, кто да. продает, запускает да, франшизу. Кто продает, да. да и, и соответственно, покупает. он общается с теми, кто хочет купить. Либо наоборот, те, кто хочет купить, они, здесь, у них есть, будет свой кабинет, где они смогут выбрать то, что им уже сейчас предлагают. Да, да, да. И, я как я вас это. поняла, это будут не просто каталоги, это будут еще и обучающие материалы. Да, да, да, да. Вот вы на каждом там... этапе будете обучать. Не то, что я буду обучать, а будут существовать какие-то ресурсы, определенные, там, видео, значит, текстовые, там, аудио, да, где можно будет понять, как это будет, как, какой шаг нужно следующий сделать. Вот, например, человек захотел купить франшизу, что ему нужно сделать? И первое, первое, так скажем, занятие, урок, как хотите, называйте, да, первое видео будет посвящено вот этому, что нужно сделать? И mm -hmm. дальше через шаги, через прохождение каких-то тестов человек будет подходить к вопросу ага, выбора франшизы. И то, что еще интересно, эти, франчайзер, который будет создавать у себя франшизу на, на портале, он может общаться с тем потенциальным своим э, партнером, который будет выбирать этот бизнес. И они могут mm -hmm. сами уже задавать себе вопросы, да, по идее. И, э, и он, понимая, что нужно будет своему потенциальному партнеру, он будет лучше ее упаковывать. Он будет понимать, на что обращать То есть у внимание. вас в портале будет предусмотрено еще живое форм общение такой. между теми, кто да. общается. Ну, это типа очень интересно, да. да. Между теми, кто зарегистрирован. Да, это замечательно. Да. Мы обязательно... Думка просто... Пока я вот, да, пока я... Встану. Желаем вам удачи. И желаем вам успешно осуществить свою задумку. Ну, Евгений, я знаю, вы же тоже разработали свою, так скажем, свой свою площадку для, для общения, для обучения. Но у вас школьники, студенты, да, у вас преподаватели... Здесь не только школьники. Здесь могут вот. быть, да, и эксперты. Здесь есть личные кабинеты, которые можно использовать для обучения и взрослых. То есть эта площадка, она имеет потенциал такой очень серьезные, там можно проводить лекции, семинары, можно видеоконференции, можно выкладывать обучающие материалы. То есть вы полностью можете выложить, сделать свой портал на базе даже нашей площадки Tesla Note school И... Ну, надо посмотреть, да. Да, мы с вами обязательно сделаем виртуальную экскурсию. Разберемся во всех нюансах. Я надеюсь, что все технические возможные неполадки у нас уже произошли, которые были возможны. Мы их уже все преодолели и решили. Вот. И в дальнейшем будем только наполнять ее материалами и регистрирующимися пользователями. Вот, да, надо будет смотреть площадку прямо как... вот. Для моего портала вот я по счёт, портал вот вижу как вот площадка такая вот э, огромная образовательный, да чтобы понимали люди что именно сюда вот нужно приходить за образованием дополнительным то есть как бы оно не основалось все-таки да про понятно но да. это важно получается. здесь да здесь все это возможно и необходимо только взять и сделать ну да да ну, я может, уже разводить... я, шаги я делаю я Замечательно, знаю. Ирина. Замечательно. Благодарим вас за советы, за вот практические советы. Остается их только внедрять в жизнь, только вам... идти, выбирать, осознавать, что вам нужно, какие цели вы перед собой ставите, расписывать задачи и потихонечку двигаться к намеченным целям. У нас с вами состоялось очень полезное интервью, очень насыщенное интервью. И для наших зрителей, как... Правило, мы всегда дарим подарки. Давайте мы тоже начнем с подарков. Ирина, слушай, у вас. Слушайте, ну вот мой любимый подарок, это, конечно, деловая консультация. Я не скажу, что это аудит, это консультация по какому-то бизнес-направлению. да? Там вот хотите открыть бизнес, хотите продать его, хотите его масштабировать, но полчаса времени готовы уделить и пообщаться вообще, на что настроены. Да? Ну, то есть это типа такой трекшн-сети коротенькой, чтобы понимать, это... на что вы настроены. Это да. замечательно, да, это да. замечательно. Спасибо большое. Я же всем нашим зрителям дарю такой подарок. В качестве подарка предлагаю 50-процентную скидку на онлайн-курс по управлению персоналом. И... Прошу обратить внимание, что там большинство материалов не просто выложены в виде видеороликов либо каких-то текстовых материалов, а именно будем проходить вместе со мной в процессе видеозанятий, в процессе онлайн-консультаций. Будем разбирать конкретные ваши примеры. Да. Таким образом, сегодняшние подарки остается только забрать. А да. Еще я один подарок забыла. 50% скидка на участие в ближайшем мастер-майнд-встрече, которая состоится у нас ну вот уже в текущем месяце. Мы приглашаем предпринимателей и разбираем очень важные вопросы, которые позволят двигаться определить направление, как же нам двигаться дальше и как же развивать дело, которым мы занимаемся и которое мы очень-очень любим. Где же будут об этом анонс? У нас анонсы проводятся... В Инстаграм у нас есть Network Кафетерий. Есть у а нас, -а. да, Network Cafeteria. И у нас есть канал Telegram, чат Telegram, где mm -hmm. встречаются как раз представители бизнеса, mm -hmm. бизнесмены. Значит, мы там договариваемся о предстоящих встречах, там же можно скачать анкету, можно ее прислать, рассказать о том, каков у вас запрос на ближайший мастер майнд И в зависимости от этого будет понятно, есть у нас уже группа, либо мы немножечко ждем, потому что группа mm -hmm. соберется чуть попозже. Либо мы можем предложить просто собрать такой пул экспертов, то есть такой экспертный совет из действующих предпринимателей, которые помогут решить насущные вопросы. И, и минимальная очень... какая группа будет у вас? Какое а, у вас будет минимальное количество человек в группе? Вы знаете, минимально это может быть один предприниматель и несколько экспертов, потому что есть а. даже такие запросы, и мы даже э, ну, такие встречи проводим. Прямо такие разборы будут такие. Да, возле. это прям разбор, да. и mm -hmm. это позволяет двигаться дальше. Спасибо да. большое, Предлагаю Ирина. Спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо.